Укороченные инструментальные конусы Морзе получили широкое распространение, поскольку для многих применений длина стандартного конуса Морзе оказалась избыточной. Было принято решение укоротить их отсечением частей от стандартных. По ГОСТу определены следующие обозначения 9 типов размеров укороченных конусов Морзе: наружные конусы без резьбового отверстия, наружные конусы с резьбовым отверстием и внутренние конусы. Из этой информации можно понять, из каких конусов и каким путем получены укороченные конусы Морзе. Из вышесказанного следует, что конусность укороченных конусов, рассчитываемая по формуле, равна конусности соответствующих конусов Морзе. Определить размерность конуса можно, измерив больший диаметр. Доведя значение до целого по правилу округления, получится соответствие из линейки конусов. Конусы с резьбовым отверстием имеют соответствующую резьбу.